А вы же не хотите? не не же не а я мне настрелюсь а на службу! Здесь, меня! ау, аут! ау. аут! Ты сам пойдешь, аут! Я слышал, я учился! я тебя ссуда, аут! Я покажу сейчас аут! Аут, аут! Аут,